Все началось с того, что я стал счастливым обладателем вот таких нержавеющих прутков, диаметр каждого 10 миллиметров практически, с обеих сторон имеется резьба М4, отрежу отрезок длиной 54-55 миллиметров и хотел бы произвести рез с помощью ножовки, да не могу. Нержавейку ножовкой резать крайне тяжело. Я обанкрочусь на ножовочных полотнах. Вот это поворот! Оказалось, латунь. Да. А с какой пеной у рта мне доказывал бывший владелец, что это нержавейка шлифованная, идеально ровная? Оказалась латунь. Судя по всему, никелированная или хромированная, в принципе, неважно. Обработаем торцы. Оп. Сразу же сверлю и нарезаю резьбу М4. Вот такая латунная деталь. Далее предстоит выточить две алюминиевые шайбы из вот такого кусочка кругляка. Пожалуй, я займусь. Угу. Склеиваем все детали в единое целое с помощью эпоксидного клея. Клей в обязательном порядке наношу и непосредственно на плоскость шайбы. Поскольку алюминий, следующая деталь будет латунная, латунь и алюминий металлы несовместимы, поэтому желательно их изолировать друг от друга. Зажал полученную штукенцию между центрами, с этой стороны вращающийся центр, с этой стороны нет. Обточим до единого диаметра. Что-то я с стеклом не угадал с диаметром. Ой, как неловко получилось. После суток был уставший. Благополучно обточил, теперь полировка. Разными шкурками буду работать. 100, 120, 150, 180, 200, 320 и так далее. Дабы получить глянцевую поверхность. Финишную полировку провожу с помощью простой тряпчаной салфетки. Никаких паст не использую. Вот так выглядит ручка при более близком рассмотрении. До зеркального блеска я не полировал. Пока что может быть в конце. Это сделаю. Изготовлю так называемую клипсу. В качестве материала вот такая полосочка стали с отверстиями. Для начала подровняю и затем выгравирую, выгравирую, выгравирую надпись для красоты. заготовку на жертвенном столике и постепенно фрезерую. эта сталь сильно быстро фрезеровать не получится не хватает жесткости и так далее мой станок больше под цветным металлом дереву, пластику и так далее в общем часа 2-3 свободного времени у меня есть чтобы не терять это время изготовлю последнюю Деталь нашего устройства, нашего инструмента, нашей самоделки. Изотавливать буду из d 16 t Эх, люблю я этот металл все-таки. И полируется классно, и обрабатывается отлично. Если бы еще паялся, вообще цены бы не было. Нет в мире совершенства. Нету. Успешно. Вот так выглядит деталь после фрезеровки. Отрежем лишнее. И загнем как нужно. Отрежем лишнее. Вот такая клипса получилась. Для того, чтобы выделить надпись, разогреем и покроем маслом. Таким образом, здесь будет черным, а потом наждачкой снимем. Лучше было бы использовать, конечно же, средства для воронения стали, но у меня пока его нет. Нужно будет, к слову, приобрести. Осталось установить засекреченный во всех странах, кроме Африки, стержень. Здесь имеется резьба, но резьба нестандартная, сильно мелкий шах. Такого метчика у меня нет, поэтому устанавливать будем с помощью клея. Протестируем нашу вечную ручку. И еще раз. Также успешно пишет она и по дереву. Алюминий. Вообще стоит признать, что по контрастности и, так сказать, стилю написания наша ручка ближе к карандашу средней твердости. Тем не менее, близость... Карандашу вовсе не говорит о том, что это не может быть ручкой. Само собой разумеется. Вполне отчетливо видно. И писать вполне комфортно. Буквально пару слов о самом наконечнике. Что это такое, я честно вам признаться, хрен его знает. Точно не графит. Больше похоже на алюминий. Приобрел я его чисто случайно. В интернете наткнулся. Написано вечный... Грифель, как-то так, по-моему, называется. Я у продавца, разумеется, начал расспрашивать, что за материал. Он говорит, секрет. Видимо, для того, чтобы не украли идею. А, в общем, пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кстати, на канал мой в инстаграме, точнее, на мою страницу. Там публикуются, так сказать, анонсы будущих видосов. Жму руку, но пасран. Пока.